Здравствуйте, дорогие зрители! Мы уже рассказывали об особенных и плодотворных днях в прогнозах на 2015 год для вашего знака. Однако в этом году будут иметься также дни, которые положительно повлияют на всех нас. Определяя эти дни, мы больше всего прослеживаем движение Венеры и Юпитера. Кроме этого, такая планета сюрпризов, как Уран, взаимодействуя с Венерой и Юпитером, тоже может создавать неожиданные благоприятные возможности. До 11 августа этого года, во время продвижения Юпитера по знаку Льва, его благотворным влиянием воспользуются в первую очередь огненные Овен-Лев-Стрелец и воздушные знаки Близнецы-Весы и Водолей. Тем не менее, все мы, в зависимости от потенциала, создаваемого нашим персональным гороскопом, Можем повстречаться с шансами в определенных областях жизни. Кроме этого, для предпринятия важных шагов очень важно знать благоприятные дни. Известно, что гороскоп момента начала какого-либо дела влияет на его успех. Речь может идти о новом деловом предприятии, об открытии бизнеса, о важных переговорах или о важных событиях в личной жизни, о вступлении в брак будет более правильным предпринимать такие начинания во время наличия на небосклоне насыщенных благотворных планетарных энергий. В этом году, в марте месяце, а именно между 3 и 5 марта будут иметь место гармоничные аспекты между Юпитером во Льве и Венерой и Ураном, находящимися в Овне, вследствие чего мы можем встретиться с различного рода неожиданными благоприятными возможностями. В апреле, 3-5 апреля, Солнце будет образовывать трин с ураном. Огненный трин высвобождает благоприятные и плодотворные энергии. Летом, в особенности вблизи даты 1 июля, Венера будет образовывать соединение с Юпитером. Этот день можно использовать. Эти влияния могут действовать и за несколько дней до него, и через несколько дней после него. Ближе к осени вместе с переходом Юпитера в знак Девы наибольшую его поддержку начнут получать земные – телец, дева, козерог и водные знаки – рак, скорпион и рыбы. В конце августа, 26-27 августа, будет иметь место соединение Солнца с Юпитером. Кроме этого, в октябре, вблизи дат 25-26 октября, произойдет соединение Венеры с Юпитером. Все названные даты могут быть использованы для начала важных дел с целью придания им более успешного течения. Нажимайте на ссылки, которые вы видите на экране, и узнавайте подробнее о карьере и финансах, а также о любви и отношениях в 2015 году. Желаю счастья в новом году. Всего доброго! İzlediğiniz için